как убрать свой голос при записи в FL Studio. Привет! Частая проблема при записи своего голоса – это ее неизбежная задержка. Почти всегда мы будем ее слышать, если нет прямого мониторинга на вашей звуковой карте. Решение этой проблемы простое. При записи нужно отключить ваш голос в FL Studio. Так как это сделать? Заходим в микшер. Выбираем канал с записывающим голосом и отключаем его связь с мастер-шиной. Все, мы отключили мониторинг и не будем слышать свой голос. Но при этом запись голоса произведется как обычно. После записи отключаем микрофон и включаем посыл обратно на мастер. Если помог, ставьте лайк. До следующего видео. Пока.